все повысили, медицина платная, я все говорю, жить невыносимо, везде образование, куда они сунься, деньги, деньги, когда же эти же паразиты наедятся, когда же они лопнут, у нас было миллион обращений Путину, человек правит 20 лет, это надо призадуматься, чем он думает, обращаемся к нему, пишем, посылаем видео. Какой-то Мингазов не ответ на каком-то липовом конверте с какой-то печатью ответ присылает. Почему Путин игнорирует народ? Чем мы хуже? Почему там где-то люди живут, кому-то дают, а мы никто? Земля наша нулевая, народ у нас нулевой, житья нет. Вот сейчас весна. Птичка прилетит, что делает? Гнездо вьет. Если у человека отнять жилье, это значит его отправить на тот свет. Вы понимаете, вот сейчас у молодежи кошелек открой, там карточки, там нету денег. Люди нищие. Почему они боятся? Сегодня рот разинут, завтра его с работы выгонят. Завтра его изничтожат или сделают по дороге аварию. Или отравят нас его к чертовой матери. Мне жить досталось самой, может, два дня. А я хочу еще хоть два дня пожить. Чем я хуже других? Я всю жизнь работала, всю жизнь пахала. А теперь я никто, я не человек. Я обращаюсь к Путину. Где глава нашей России? Ему не стыдно? У нас, посмотришь, у депутатов рожа салом обмазанная. У них за границей все. Дом не дом. Деньги не деньги. А потом после смерти не знают. Кому же подарить? Откуда наследники взялись? Вот у меня наследство находится на мне. Вот мои штаны и вот у меня галоши. Я после операции не могу даже себе обувь купить, потому что Заказать у меня денег нет, а купить и одеть нога не лезет. Вот в какой нищенстве я живу, товарищи, кто знал, что я прожила здесь, лучше бы я не жила в этой России и в об этом обосерном Татарстане. Я мусульманка, я сейчас должна не ругаться, не материться, а быть с внуками. Ходить к старикам, навещать. Почему мы сегодня не гуляем? А потому что у нас жизнь другая, не ненагульная. У нас сегодня такой острый вопрос, что мы уже дышать уже нечем стало. Мы не должны сегодня такими быть, в конце концов, конченными людьми. Мы разбираем Америку. Нам с Америкой не угнаться, да хоть посадите вы меня в дербу. Я все равно скажу правду. Украину разбирают. Че разбирать, когда у самих хвостом в говне? Свою жизнь надо разбирать, свою семью. Поднимать детей, внуков, учить. Сейчас нет доброты, товарищи, сядет на общественный транспорт. Никто даже тебе места не подаст. А раньше... Под руку могли до дома проводить слепого и хромого, а сейчас пока ведут и карман почистят, и скажут, я тебя не видел и я тебя не знаю. Мы конченый народ. В Татарстане людей не считают за людей. Нищие. Нам еще и пенсионный возраст прибавили. Нигде ни в одной стране нет такого. Ни в Китае нигде. Никто такие мизерные пенсии не получает. Мы, голодранцы, нищие у нас ничего нет ни для ветеранов, ни для пенсионеров, ни для молодежи. Вот в такой стране мы живем. А Путин, вот даже я сейчас говорю, до него никогда не дойдет. Я по судам 2016 года, где я только не выступала, какой-то паразит мне конверт присылает с каким-то ответом. Почему? Пусть не мне, пусть кому-то похвалиться сказать да ему помогли он заслужил я буду рада пусть не мне другому но я считаю если ветеран то лови, отработал всю войну мы должны стать на коленях перед такими людьми товарищи а они сейчас гонят их они даже не знают утро и вечер у нас есть женщина которая молится, вместо того, чтобы молиться пять раз на вас, она может и десять раз молиться, и все Бога просит. Каждый день Бога, каждый человек хочет спать на своей кровати, каждый человек чувствует свои стены. Понимаете, тут ни одна врачебная тайна не вылечит народ. Народ весь уже опрокинулся. Когда же кончится эта грязь? Натуральные грязи мы повязли. И этих паразитов убивать надо уже, а не выгонять. Эти депутаты, они все больше и больше, а народу все меньше и меньше. Потом в конце года говорят, столько-то умерло, а столько-то родилось. Скоро россиянов не будет. Мы мы износе, мы на кончении, мы нас уже на погос тащут, живьем. Вот я, товарищи, что хочу сказать. Невыносимо! На каких только круглых столах я не была И нигде правды нет Над нами смеются и говорят Вы отняли, вот я недавно была Вы отняли, у меня 40 минут времени А то у меня жизнь отнял То у меня квартиру отнял То у меня здоровье отнял У меня муж умер Вот мое С которым я 46 лет прожила Каждый день плачу сейчас Вот Дети даже уже Болеют, болеют без зубов молодежь ходит. Не протезировать денег нет, не жрать денег нет. Почему мы должны в этих пятерках просрочку жрать? Просрочкой нас замучили, у нас уже мозги просрочились. Спасибо вам большое. С праздником вас, товарищи. Не поддавайтесь, не поддавайтесь.